Добрый день, меня зовут Жураева Насиба, я являюсь сотрудником компании Equiv Group и сегодня я расскажу вам о диспенсерах для напитков бренда Huracan. Диспенсер для напитков – это оборудование, которое может эксплуатироваться как для самостоятельного розлива напитков покупателями, так и осуществления этих действий персоналом. Устройство пользуется популярностью в кафе, ресторанах, столовых и других точках общественного питания и торговли. Диспенсеры Huracan обладают современным дизайном. Принцип работы диспенсера очень прост – покупатель открывает кран и жидкость выливается в стакан или любую другую тару. Оборудование представляет собой емкость компактных размеров с крышкой и краном. Иногда эта емкость может иметь градуированную шкалу. Корпус диспенсера выполнен из высококачественной хромированной стали, а рабочая емкость выполнена из поликарбоната. Во всех представленных у нас моделях имеется отсек для льда. Диспенсеры оснащены ручками, удобными для переноски. Диспенсер обладает высокой устойчивостью к ударам. Все модели диспенсеров Huracan, представленных у нас, настольные. Последняя цифра в маркировке диспенсера обозначает количество имеющихся рабочих емкостей, соответственно, 1, 2 или 3. Предпоследняя цифра – объем рабочей емкости. У всех моделей она составляет 8 литров. Модели отличаются габаритами и весом.